Доброго времени суток, меня зовут Сергей, и сегодняшнюю серию видеороликов мы решили посвятить моим приспособлениям. После операции уже прошло полгода, и за эти полгода государство мне так и не обеспечило протез. Звонил недели две назад тому, решение не принято. И давайте сегодня начнем с самое первое приспособление, которое придумала моя супруга. Это те, кто знает, те, кто смотрел первый видеоролик, знают, что мне провели ампутацию плеча. И вот это первое приспособление как раз мы сегодня и рассмотрим. Оно дает такой фальш плечом. Это мне надо для того, чтобы на мне висели куртки, рубашки. Выглядит оно вот таким вот образом. Устройство нехитрое. Это устройство приспособлено для людей, у которых перелом плеча, руки. Оно выглядит на мне. Оно, соответственно, вот таким вот образом. Так скажем, это устройство состоит из доработки паралона и маленькой смекалки. Одевается оно вот таким вот образом. Таким образом. Внутрь вставлен Паралон, обычный болтовой паралон, продается в магазинах. И, чтобы это дело не почкалось, не потело ничего, здесь сменный картридж в виде носового платка. Удобство из этого, что оно имеет не знаю, что зафиксировать, видеокамера не зафиксирует, имеет сеточки, отверстия, чтобы воздух проходил, особо не потеет. Одевается оно у меня таким вот образом. И в принципе не знаю, как будет выглядеть на мне протез, но эта штучка, скажем так, она более для меня подходит, так как она имеет легкий вес, удобно, как вот я одеваю рубашку. Так, Вот так вот это все выглядит на мне. Ну, вот так вот выглядит процесс одежды. Он включил меня. Так, все, я все забыл. Доброго времени суток. Меня зовут Сергей. А что ты бегаешь? <свят> <свят> <свят> Подожди.